По данным на 2017 год монастырь посетили 1 миллион 166 тысяч 793 человека. С тех пор количество туристов в Португалии значительно выросло. К примеру, в 2018 году Португалию посетили 12 миллионов 760 тысяч человек из-за границ. Чтобы попасть внутрь монастыря, нужно простоять в очереди где-то 40-60 минут и заплатить 10 евро за билет. И давайте посмотрим, стоит ли оно того. Сегодня я покажу вам монастырь Жеронимер. Но сначала достаю вот эту очередь. Итак, что нужно знать про этот памятник архитектуры, одно из семи чудес Португалии и венца творения португальских архитекторов эпохи первооткрывателей? Первое, и на мой взгляд самое важное, это то, что монастырь поделен на две части, платную и бесплатную. В платную и бесплатную часть разные очереди. Вы можете бесплатно посетить церковь Святой Марии, где похоронены вашко Дагама. вы его должны знать из уроков географии, Луишка Мойш, знаменитый португальский поэт, как Пушкин для россиян или Шевченко для украинцев, и другие выдающиеся португальцы. Монастырь был построен после того, как вашко Дагама открыл морской путь в Индию и в Португалию полилось золото в несметном количестве. В то время правил король Мануэл, его еще называют счастливым, еще бы ему повезло стать королем, когда наука и техника была готова к открытию новых земель. Король был благодарен Богу и поперимскому, конечно, и не жалел денег на строительство церквей и монастырей. Монастырь уж строился почти 100 лет. Оформление поражает своей детализацией и становится понятным, чем занимались строители почти 100 лет. Внутри находится двор, окруженный галереями. Можно подняться на второй этаж и посмотреть на украшенные колонны и арки сверху. В одном из залов вы увидите гробницу Алешандру Эркулану, а напротив – столовая, в которой, видимо, ужинали монахи. Тут вся эта мануэлинская красота приправлена традиционной португальской плиткой – азулежа. На втором этаже есть зал, где разместили в хронологическом порядке значимые события в истории мира. Мы тут нашли Екатерину II и Михаила Горбачева. На стенах можно увидеть портреты португальских королев. В общем-то это все, что вы увидите внутри монастыря Жеронимуш. Немного. Согласен, к тому же тут постоянно много туристов. И тем не менее сюда стоит приехать. Район Белайн, где расположен монастырь, богат интересными местами и вдохновляющими видами. Тут можно погулять по набережной, посетить музей карет, башню Белэнь и кондитерскую Паштеж де Белэнь. Кстати, когда монастырь распустили, говорят, один из монахов принес рецепт пирожных в кондитерскую, которая стала самой знаменитой в Португалии.